Yeah. Mm. Кто бы ты ни был, ты только что нашел эту кассету, спрятанную в моей спальне. Это странно. Нет, Глеб, такой человек, как Уильям Афтон, такой простой, незаделивый, спрятал кассету. Зачем ему что-то Я уверен, если вы местные вы выслушали события Клубы, Я потом изучение из двух. Вместе не составляет его про пять пропавших детей у Фарейма. Это был я. Вернемся к этому позже. Знаете, что еще? Я бы не стал за тебя не светнее бы. Я имею в виду, что при первой встрече меня считать незделивым. Просто отец, который забудет сойти перед этих трагически потерявших младшего 83 ти только только отпустившим это верхняться. смерти не и причина, видишь ли, это сделал Майкл, это не неожиданность, неожиданности это знали, но это не было звучать, он всегда говорил так, что он ужас, он не видел и меня, и Джозова, видите он был недоволен тем, что он не был уточнил, и что ему число больше, чем его, но его мучил, как именно поэтому я его абсолютно не любил. Он всегда был ужасным ребенком, не заслуживающим его приедем. Но сейчас все Начиная с огня убийства, я хочу взяться за его шею и ставить на струк, простительно, чтобы выжить землю в легких дух. Но, конечно, если бы когда-нибудь это сделал меня поймали. Я не могу работать, так как слишком много думаю о Майке. Я не могу сконцентрироваться ни на чем. У Майки начали копиться, а мне продолжалось затупать голову. И у меня появилась идея. Эй, это да ведь не обязательно должен быть Майкл. Это может быть любой другой сопляк, похожий на него. И возвращаясь, куда идут все дети. Сырьев и фазберок. Если они такие же, как Майкл, они это заслужили. Я приходил туда четыре раза, отберёв лучшие детей из группы, и отдавал им. Я не мог сделать больше, они бы завершали. Поэтому я делал это так быстро, чтобы это было незаметно и в то же время продолжительно. Это был один них, но рай для меня. И тогда я уходил, без малейшего чувства вины, и понеслось. И теперь... Когда вы это услышали, вы должны знать, что я проверяю это место каждый чтобы проверить двигатель и кассета. Я хожу так долго, чтобы вам не заменить малейшие отличия. Я умею. Так что лучше тебе положить ее на место, только настолько там насколько ты сможешь. И начинай.